Так, ну что, приступаем к изготовлению силиконового молда. Я уже обработала поверхность разделительной смазкой. Закрепляем нашу заготовку, в которой будем делать отливку на горячий клей. Приклеиваем к одну форму. Ждем, когда клей схватится, чтобы наша форма не всплыла, а тем временем замешиваем силикон. Ну, а теперь все это замешиваем в течение 5-7 минут. Хорошенько перемешали, теперь можно заливать Так, ну что, приступим к проверке результата. Здесь у меня залит бетон белый из Леонардо. Вот, форму я сама делала, сейчас будем проверять. А это, знаете, вот как можно отличить сразу, чей, значит, кто заливал форму? Человек или купленное в этом, на Алиэкспрессе? Ну, здесь, да, вопросов нет, что потом не будет, что это куплено все где-то там. Ну, вот так вышло, потому что мне не хватило силикона, и чтобы его поднять уровень, потому что мне нужно было, чтобы за... ну, как бы побольше здесь было, чтобы потом было нормально заливать, мне пришлось понатыкать подручных средств, потому что время жизни силикона небольшое, ну, в общем, вот, а здесь залит э, пластикрит. так ну что могу сказать тверденький у него еще не прошло 48 часов заявленное прошло 24 часа но он уже можно сказать застыл полностью вот я ему еще дам какое-то время надо будет шлифануть а так смотрите вполне себе надо будет довести его дома, И это... Он достаточно увесистый, тяжелый. Вот, мне нравится текстура. Что она не как пластик выглядит, а именно как бетон. Вот этого я и хотела. Вот. Он не чисто белый, он такой... Ну, цвета камня, что мне тоже нравится. Оп! Ну, красота, а? Самое важное, знаете, в этом во всем, что... мастер-модель вырезана мной. Пластикрит намного прочнее, конечно, чем бетон. Выглядит прям как костяшка. Это я не знаю, почему наплыв такой получился. А, нет, хотя знаю, потому что я в два раза заливала. Вот это все придется выравнивать. В принципе, отпечаток хороший и вот это все убирать, надеюсь, он хорошо подается шлифовке, не надо было до, до конца заливать. Вот, и есть какие-то такие нюансы, и клыки не залились, потому что они находятся вот так вверх. Надо будет с этим что-то думать, почему так получилось. Как-то вот он не затек туда вверх, получается. Но здесь я уже буду вручную дорабатывать. Меньше вот эти зубки и увеличу клычки. Ну ничего, в принципе, я тоже довольна. А это будет кашпо. Вот, собственно, разница между ними по цвету и по фактуре. Как вы заметили, в последнее время я снимаю очень мало видео, практически ничего не выставляю. Но на самом деле это не так. Я просто перешла в TikTok. Ссылочку на свой аккаунт в TikTok я оставлю ниже. И если есть желающие, кто хочет наблюдать за моим творчеством, просто переходите и подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!